Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем проходить сюжет в Imperion Galactic Survival версии 1.7. Всем приятного просмотра. В прошлой серии мы добрались с вами до станции в Sigma Zero. Поговорили... Это у нас кто? Мы поговорили с вот этим дядьком. Он нас отправил... Это Мерсер, по-моему. Он нас отправил к Эмерсону, И я так понимаю, что нужно спускаться вниз. Насколько я могу заметить, это база, копия пиратской базы, на которой мы уже были в, э, в предыдущих квестах. Так. Ворота. Интересно, что тут можно интересного найти. Так, вот я уже Эмерсона нахожу. Давайте с Бористой поговорим. Так. Ну, еда, вино Акуа, игристая, вафли, ну, давайте купим сэндвич, так уж и быть, перекусим, вот, и в целом можно уже говорить с Эммерсоном. Итак, вы должно быть отважный герой, которому мы обязаны всеми этими новыми данными о талон, Зиракс и наследие. Не мой поклонник, дополнительная информация. Пожалуйста, извините, что я не испытываю особого восторга, но я только что закончил 48-ю часовую смену и собирался ложиться спать, когда Мерсер сказал, что вы хотите поговорить со мной перед любым новым заданием, которое у него может быть для вас. Новое задание. О, он не сказал тебе? Конечно, должно быть это своего рода семейная болезнь Мерсеров, чтобы не сказать тому, кто рискует своей жизнью, все, что ему нужно знать. Так же, как его отец, который вел нас в эту неразбериху. М? Ага, вы не знали? Ламар сказал мне, что Мерсер-старший сделал какие-то таинственные намеки, когда заговорил с ним перед всей этой неприятностью на станции Аполлон. Он ему совсем не доверял и он был абсолютно прав он буквально ударила его скорее всего она буквально ударила его по лицу за всю эту чушь за всю эту чушь которая он устроил это же это уже мем. нам не очень помогло но это то что он должен объяснить тебе лично и так что ты хочешь знать малыш малыш есть какие-нибудь новые подсказки из полученной мной информации? Хорошо, я попытаюсь подвести итог. Талон, похоже, были беженцами спасавшимися из галактики Треугольника, бегство от чего-то, что мы знаем как наследие. До сих пор не знаю, что это такое, но похоже, что он способен заражать, контролировать и даже преобразовывать биологические существа и машины. Пентоксид, топливо для наших варп двигателей и многих других вещей, похоже играет роль. Ильмаринен, который вы недавно посетили, был захвачен таким образом, когда незадачливая команда выкопала часть зараженного астероида Пентоксида и подняла его на борт. Плохая идея, это все что мы знаем о наследии на данный момент. Похоже... По теме талон. Ваша последняя информация указывает на то, что после того, как талон прибыли в Андромеду, они снова стали варварами, но вернулись в космос за короткий промежуток времени. Они нашли и взрастили Зиракс. И поскольку талон были больше мозгом, чем мускулами, Зиракс превратился в роль последнего. После нескольких десятилетий мира началась война безмолвия, когда наследию удалось последовать за талон до Андромеды. Мы еще не знаем как это произошло, а также, а также не знаем, чем на самом деле закончилась война, но насколько мы смогли понять, результатом было то, что талон был почти уничтожен в Андромеде, не наследием, а Зиракс. Вот где у нас до сих пор не так много информации. Почему так вышло? Вы находили замороженного пленника когтя по имени Кархан? что указывает на то, что Зиракс внезапно обратились против своих вековых союзников. Мы также знаем, что наследие было побеждено, но не уничтожено, когда Война Безмолвия закончилась. И кажется, что эта сущность все больше и больше возвращается к жизни, как вы и другие уже знаете об этом из первых рук. Принимая все это во внимание, есть одна вещь, которая не имеет большого смысла, по крайней мере для нас. Талон, похоже, все еще технически способен делать почти волшебные вещи. Но те, кто способен, скрывает свои знания даже от своих собственных племен. Сейчас мы работаем с ними почти год, но они до сих пор держат в секрете. Почему они так и не используют свои способности в полной мере? Если вы спросите меня, это немного подозрительно. Как будто они чего-то ждут. Э, Что-нибудь еще? Да, может быть пару слов о странной палке, которую вы нашли. Вам вероятно следует держать этот посох управления либо при себе все время, либо в безопасном, но легкодоступном месте. Боюсь, мы не знаем, что это за устройство на самом деле или что оно будет делать. Я спросил у одного из наших знакомых талон, но он внезапно исчез и больше не отвечал. Просто, инту... Просто интуитивное ощущение, но полагаю, держите его на готове, скоро оно вам понадобится. Спасибо, Мерсон. Следующая выпивка за мой счет. Так, нам дали новый постер. Вы, наконец, установили контакт с тем, что осталось от э, UCH. Те, кто не хотел присоединиться к вице-адмиралу Пересу, основали галактическое освобождение и оборону. Глад. Ваш напарник, командер Алекс Ламар и капитан Дженнифер Зероген, сыграли неотъемлемую роль в его создании. Благодаря представленной вами информацией, Глад смогли составить смутное представление о том, что происходит в Андромеде, но мы еще многого не знаем. Тем временем Глад снова просит вашей помощи. Командир, пожалуйста, давайте встретимся в командной комнате. Нам нужны ваши навыки для решения деликатной проблемы, с которой мы столкнулись. Хорошо. Так, нам нужно поговорить с Мерсером центральная операция задание называется ну, возвращаемся к нему он даже метка у нас появилась что мне нравится здесь так это то что лифт здесь целый и не нужно подпрыгивать как это было у пиратов возможно у них это так было задумано так давайте поговорим с мерсером «Командир, боюсь, мне нужно немедленно обратиться к вам за помощью». Эммерсон что-то указал. «Мы потеряли связь с одним из наших агентов на ближайшей станции Сигма Фалкрум. Такое случается во вре время от времени, На этот конкретный агент не только собирался получить не некоторые ценные данные из пещеры астероида, в которой встроенная станция». Но, допустим, он не обычный агент. Я боюсь, что он был немного слишком амбициозен, чем был квалифицирован для этой задачи. И у меня заканчивались варианты. Звучит драматично. Я надеюсь, что это не так. Но если бы с ним что-то случилось, я бы никогда себе этого не простил. Его зовут, Его зовут Ярод. Хорошо, я слушаю. Первонаперво Ярод ученый, руководивший лабораторией экзечистской экзотических материалов, когда станция все еще находилась под контролем Полярис, у него были некоторые разногласия с руководством станции, что как говорят привело к тому, что станция была заброшена и позже захвачена пиратами. Роль станции так и не была раскрыта полностью, и что еще более удивительно, Полярис даже не предприняли каких-либо попыток остановить контроль, это было около 10 лет назад. Сегодня станция известна как Силдма Фалкрум, которая находится в ведении гражданского руководства и, как сообщается, используется кланом Саулуриан в качестве основной оперативной базы. Салурианцы это не сборище милых пиратов. На самом деле они являются высокотехнологичными хакерами, фальсификаторами, угонщиками, торговцами-людьми, контрабандистами успешно ведут бизнес в тех секторах, в которых они работают. В последний месяц станция также стала источником нового препарата триленитана. Мы бы приняли Трилл, как они его называют, просто как еще одно лекарство. Но тут в игру вступил Ярот. Он связался с одним из наших местных агентов, притворившись, что препарат содержит вещества, которых нельзя найти в этой части галактики. Может даже не в Андромеде. Это заинтересовало нас. Поскольку местный агент был убит, как говорят, в результате несчастного случая, Ярод вызвался узнать больше. Он сказал, что источник находится где-то внизу на уровне машинного зала астероида, в глубине Сигма Фалкурум. Незадолго до вашего приезда мы получили экстренное сообщение со станции с просьбой о помощи, подписанное Яродом. Было бы чрезвычайно важно вывести его оттуда и взять с собой любую ценную информацию. Сделаю все возможное. Поиск и спасение. Отправляйтесь на станцию, найдите Ярода и сбегите. Примечание. Станция может быть официально помечена как под гражданским управлением. Но ожидайте любого с оружием, пытающегося убить вас. Так как мы не знаем, может быть эта миссия уже скомпрометирована. Но постарайтесь не создавать слишком много хаоса. Пожалуйста. Выдвигаюсь. Так, теперь нужно найти станцию. Давайте сохранимся. Так, хорошо. Так, и где же искать эту... Эту Сигму Фалкрум. Так, надеюсь, что... А Аида с нами поговорит. Так. А, это стекло подбитое. Так, давайте по-быстрому отремонтируем. Раз, два, три. Думаю, что пока хватит. Так, там внизу врата должны быть открыть. Так, остается вопрос. Где искать эту станцию? Вы находитесь на астероиде. Хорошо. Так, мне интересно, нигде нету никаких новых отметок. Хм. Или же все же придется вручную полетать по этим астероидам? Так, скорее всего, да. Так, а давайте откроем карту, посмотрим получше. Гаргария. Так, линии варпа. Хм. Тут я не думаю, что что-то полезное найду. Так, а давайте поиск сделаем. Ну. Хм, ничего подобного нету. Хорошо. Единственное мне предположение, которое сейчас выстраивается, так это на астероидах поискать то, что мне нужно. И, пожалуй, это будет первый астероид, на который я полечу. Ребята, я тут подумал, что может быть все же это та станция, которая нам и нужна. Потому что я здесь больше ничего в целом не наблюдаю. Все равно давайте прыгнем туда. У нас э, приметия хватает. Или пентоксида. Постоянно путаю их. Ну давайте прыгнем. Да, все же это была та станция, которая нам и нужна, Сигма Фалкурум. Что у нас тут есть рядом? Хм. Вижу, что есть какие-то вражеские даже точки. Давайте посмотрим поближе. Ну, радар его видит, а вот... Так, визуально красных каких-то точек я не наблюдаю. Ну встретимся уже на станции. Вот мы и приближаемся к Сигме Фалкрум. Ну, на первый взгляд похоже на какой-то город на астероиде. Скорее всего нам нужна эта отметка и скорее всего будет смотреть вот так. Думаю, что, скорее всего, да. Очень хорошо. Давайте проверим трейдеров и поспрашиваем. Лучшее место для информации об этих станциях. Так, теперь нам нужно поговорить и с трейдерами. Но ну, вот, где приземляться, точнее даже стыковаться, скорее всего, давайте попробуем здесь. И, судя по всему, это довольно большая станция. А, вот оно что. Хм. И, скорее всего, изначально я летел в правильном положении. Вряд ли сюда влезет, конечно, мой корабль, но я попробую. А ну... Ладно, пускай стоит так. Гравитация здесь работает. Ну, давай, давай. Хорошо. Итак, спускаемся. Где тут наш трап? Хм, смотрите, как четко приземлился. Так, отлично. Теперь найти бы еще, куда мне нужно попасть. Так, самое главное, мне найти каких-либо торговцев. Давайте мне много погуляем по кораблю. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, сюда мы залезть не сможем, к сожалению. Так, сюда тоже. Так, давай, прогружайся. Так, это у нас наверх. Можно так отправиться. Так, а что у нас будет прямо? Хм, нет доступа. Ну хорошо. Так, он, я и радиации уже довольно много нахватал. Нужно будет найти здесь какой-то душик, помыться. Ай-яй-яй. Ну, в целом меня предупреждали. Хм. Да, конечно, наж... не ожидал, что это будет так нахально. Так. Что у нас тут у нас даже сюда есть доступ что-то я не особо хочу туда заходить ай яй яй яй яй яй хм, будет быть повнимательнее. Вот, туда я обратно уже идти не хочу. Пожалуй, пойду другой дорогой, а то серия в этом случае затянется очень надолго. Так, уберем оружие. Ну, самое главное, что здесь, по мне, пока что никто не стреляет. Так, вот. Пэтс, парт, репейр, ну, давайте зайдем сюда может быть она здесь и будет ну, какое-то красное предупреждение надеюсь здесь меня убивать не станут М -м да нет пожалуй не станут так хорошо с кем бы поговорить давай с тобой Проклятие, ты заставил меня проиграть. Так, что же вообще хочешь? Гер, извините, я ищу парня по имени Ярот. Джарод Или да уж, извините, просто хочу посмотреть, что вы продаете. Давайте сначала посмотрим, что мы продаем. Э, что он продает. Так, здесь у нас патроны, оружие. Ракетная установка. Ракетная установка К2. Плазменная пушка. Тяжелая броня. И сколько она стоит? Купить 107 тысяч. У меня... Так, 107 тысяч. У меня... Ну да, у меня только 16 тысяч. Это не то, что мне нужно. Так, плазменный заряд, огнемет. Смесь для огнемета, давайте штучек 10 купим, пускай будут. Так, теперь давайте с ним поговорим. Опять ты что на этот раз? Я могу сказать, что ты терпеливый, просто хочу смотреть. Так, мне действительно нужно тебя кое чем спросить, ты знаешь, я рода. Послушай, парень, я не обращаю внимания на сплетни, сходи за этим к... Кому? Так, малыш, ты настоящая заноза в заднице. Хм. Так, может он к бармену отправлял, а то не успел прочесть. Ты здесь и все еще жив. Да. Что-то подсказывает мне, что тебе очень нужен мой товар. Да, но сначала у меня есть вопросы. Да уж, малыш. Что это? Знаете кого-нибудь по имени Ярод? Нет, прости. Не знаю Ярода. Спаси, спроси Бена в баре. Он всех знает. Понятно. В баре Бена нужно спросить. Так, здесь опять какое-то оружие. Они что, здесь все оружие продают? Так, ну в таком случае, где у нас тут бар? Здесь есть какой-то план помещения или же нет? Хм. Возможно это он. Вон еще какие-то два тела стоят. Ну давайте спросим этого торговца. Бенок. Так, итак, что это может быть? Итак, Бен, верно? Могу я задать тебе пару вопросов? Ага, единственный и неповторимый. А ты кто такой? Не могу вспомнить, чтобы когда-либо видел здесь вашу кружку. Ага, верно, я Коломбо. Скажите, могу я задать вам пару вопросов? Хорошо. Слушай, малыш, я ничего не знаю о сокровищах. И на вашем месте я бы здесь очень осторожно ходил. Я бы даже не упоминал что-то подобное. Не все здесь такие милые, как я, знаешь ли. Сокровища? Здесь сокровища? Что? Нет, что ты имеешь в виду? Что ты вообще хочешь, Коломба? Я просто ищу парня по имени Ярод. Ты знаешь его? Ярод? Ты имеешь в виду сумасшедшего ученого? Позволь мне кое-что сказать тебе, малыш. У меня проблемы, но этот парень там. Где-то. Я имею в виду, что в буквальном смысле он отправился искать кое-что в одной из пещер. Его больше ник никогда не видели. В любом случае, что он для тебя? Хм. его попросили найти. Но что он искал? Понятия не имею, парень. Но каждый раз, когда он приходил сюда, он смотрел на этот символ у окна. Спасибо. Мы должны быть осторожны, пока ищем Ярода. Некоторые из этих парней не выглядят слишком дружелюбными. Мы не хотим, чтобы нам стреляли в спину. Итак, бармен нам рассказал какой-то символ у окна. Ну о чем конкретно речь? О, немножко покушать есть. Хм. Символ у окна. М -м, я здесь ничего такого не наблюдаю. Так, в любом случае у нас появилась отметка на 70 метров. Давайте пойдем по ней поищем. Так, что у нас тут? Да, броня уже приходит в негодность потихоньку. Так. Скорее всего нужно куда-то сюда, но как помним, здесь по мне очень хорошо любят, любят открывать огонь. Так. Он робот какой-то. Боевой ходок. Интересно, они по мне стрелять будут? Да, смотрите, стреляют. Тогда будем по-аккуратнее. Хм. Так, с ракетницы я еще ни разу не стрелял. Так, зарядить нужно, естественно. Ну, давай, стой. Ну, по крайней мере, одного я точно убил. Так, а второй? Так, и второй. Этот на меня агриться не станет. Я его убью первым хм, надеюсь что на этом пока что все немножко топлива немножко патронов здесь у нас э, ячейка нормально пойдет так и рот у нас находится где-то близко даже я бы сказал А, это робот я рот? Кто там по мне стрелял? Хм, понятно. Так, там еще один робот есть. Штурмовой киборг. Хм. Неплохо. Так, насколько я понял, они здесь все довольно быстро спавнятся обратно. Смотрите, он уже один робот ходит. Это скорее всего тот, которого... от которого я получил. Так, здесь он еще робот есть. Так, или, возможно, когда, если я по ним стрелять не буду, и они меня, может быть, и не тронут. Так, давайте поговорим с этим Яродом. Ну, это, по крайней мере, Киборг. Э, Раз что ты здесь. Салурианцы преследуют меня. И станции тоже пытаются найти и убить меня. Нам нужно выполнить свою задачу, а затем быстро убраться отсюда подожди ты киборг мы думали так это только половина правды если честно я был и и этой станции но сумел спастись от э, заразы void подожди что я не уверен что у нас есть время для длинных объяснений но я думаю Глад всегда может отправить новых агентов ну попробую подвести итоги 10 лет назад Научная группа Зирокс обнаружила технический артефакт в определенном месте раскопок на краю своей территории. Клан Сауриан, похоже, украл артефакты и сразу, и сразу же продал его Полярисам. По крайней, мере, этот, по крайней мере, это то, что вписали в журнал руководитель компании. Компания привезла артефакт на эту станцию для исследования в лаборатории экзотических материалов. Мы поместили его в чрезвычайно сильное поле сдерживания, но я думаю, что это было недостаточно. Я предупреждал компанию, но они не захотели слушать, как и всегда. Короче говоря, артефакт начал агрессивно захватывать мое ядро ИИ и обернул внутреннюю защиту станции против экипажа. Я ничего не смог сделать. При эвакуации рота потеряла два эсминца. Храбрый ученый по имени Ярот Халден загрузил мои программы киборгу для эвакуации, но он не выжил, и я остался. Активная зона станции подверглась бомбардировке Эми. Я выжил, потому что он отключил меня до того, как началась атака. Насколько я могу судить, через пять лет после этого инцидента моя, а, меня снова активировал смотритель, который искал киборга-помощника. Станция была восстановлена и официально управляется некоторым гражданским руководством, в то время как реальная власть принадлежала салурианцам, использующим эту станцию для своих преступных действий. Несколько месяцев назад инженерные киборги станции неожиданные. Неожиданно начали строить новые машины. Я заметил, что некоторые саурианцы были обеспокоены. Говоря об артефакте, найденном в пещерах, который позволил им создать новые лекарства, оказавшие, оказавшие интересное воздействия на потребителей, увеличились сила, скорость, пространственное восприятие и внезапная смерть в случае, если доза была немного завышена. Я начал исследовать то, что произошло. Судя по всему, артефакт является, или был, фрагментом более крупного объекта, обнаруженного 10 лет назад археологами Зиракса. Они называют его сущностью Войд. Я узнал, что салурианцы собирались создать это лекарство. Его начали производить, его начало производить самостанция после того, как салурианцы поэкспериментировали с фрагментом. Так что прошлые события вот-вот повторяются, Но на этот раз у нас есть шанс остановить его, прежде чем он убьет всех мирных жителей на борту. Не похоже, чтобы это был простой план. О, это так. Нам просто нужно загрузить мои программы ИИ на станцию, чтобы я смог перезаписать корневые команды. Затем нужно перегрузить... Зараженные процессоры и уничтожить артефакт и ядро станции. И поскольку станция знает кто я, мы должны, мы должны представить ей доказательства того, что я больше не представляю опасности. Это одна из причин, по которой я попросил помощи у ГЛАД. Потому что если я просто сам уничтожусь, станция не купится на это. Я проверил твой костюм и подумал, что он должен выдержать меня без повреждений. Кажется, это было предназначено для подобного. Ладно, не время болтать. Уничтожьте мой временный корпус сейчас. Ваш ИИ в костюме уже интегрировал мою резервную копию. Затем поднесите нас как можно ближе к одной из точек доступа станции. И тогда я возьму его оттуда. Готовы? Поехали. Так, уничтожаем Ярода. Отличная работа. Это было очень убедительно. Теперь давайте найдем точку доступа. Так, надеюсь, машины будут и дальше на меня охотиться. Это я уже только что понял. Ну, Дорогие друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео.